Alhamdulillah Rubilla Alamin Was урок, Ад-Дарсу шестой урок. На этом уроке мы пройдем с вами Гади и аль джумла аль исмия аль что такое гадиги, и что такое Аль-Джумлятуль-Исмия. На прошлых уроках мы с вами проходили гада: что это Исмуишаратин, Лиль Муфради, Аль-Кариби. И там сказано было Музакри. Музакер. Гада у нас было для мужского рода. Вот газиги она то же самое, как гада, только для женского. Понятно, да? Гадиги. Значит, будет только для женского. Гада мы переводили как это, для близкого. А это, это. Понятно, да? И это, например, дерево. Так вот, на рисунке. Шаджаратун. Шаджаратун. Гадихи шаджаратун. Гадихи шаджаратун. Неправильно будет сказать гада шаджаратун. Уже неправильная ошибка будет. Нужно говорить гадихи. Гадиги. Гадиги шаджаратун. Понятно, да? Ну, давайте посмотрим же, как пишется наша Гадиги. Значит, Гадиги. Это Исмуишаратин. Опять имя Ишара для указания. Исмуишаратин. И Лил Муфради для единственного числа. Все, поняли. Дерево в единственном числе. Указываем на него. Альмуаннафи. Женского рода аль Понятно, да? Хариб близкий, ал'яли имеющий разум, или не имеющий разум, как дерево у нас не имеет разум. Значит, гади исму и шаратин ли муфради аль-муанатил Хариби, Аля аккали Вот это определение нужно запомнить наизусть. Выучить его прям, выучить, выучить, выучить, выучить. Адихи, измуйшаратин льмов аль-муаннахи, аль-хариби, аля акали. Десять раз прям вот повторите. Десять раз прям вот чтобы запомнить это. Так, давайте акы и гайрулякыль разберем. Ал'акель, имеющий разум, гайрулякль не имеющий разум. Алякель, гадихи, хадиджату. Это «хадиджа». Это «хадиджа». «Гойру хадиги сайяратун». Это «машина». «Хадиджату» мы сказали, что женские, имена женского рода, они заканчиваются без «танвина». «Танвин» уходит. «Хадиджату». «Гадихи саяратун. Дальше. Гойрулякль, лакль гадихи сайяратун». Вот запомните еще одно правило. Как отличить женский род, когда на конце Тамарбута есть, когда на конце вот этот кружочек с двумя точечками, Тун, Саяра, Тун, Хадиджа, Ту, Ту, вот это, Тамарбута, Та связанная, есть Та Мамдуда или Та Мафтуха, ее называют, у которой кончики этой буквы Та раздельно стороны разделены. А есть тамарбута. Если взять эти кончики и связать их в узелок, и получится вот такая тамарбута. Кружочек и наверху две точечки. Хадиджату или Саяра тун, тун, тун. Вот это та один из признаков того, что это слово женского рода. Также женс... названия женские то есть женских, женские имена. Мы теперь тоже поняли. Хадиджату, Мариаму Аишату, Фатимату, или другие еще. Мы уже понимаем, что женские имена, они все тоже женские. Значит, в данных случаях мы будем применять Гадиги. Дальше давайте Акль возьмем. Гадиги бинтун. Бинтун – дочка, девочка. Гадиги микватун. А это утюг. Это утюг. Неправильно будет сказать Гада Микватун или Гада Бинтун. нужно здесь говорить Гадиги. Гадиги. Гадиги ухтуль мухандиси. Это. Это. Сестра мухандиса. Мухандис это инженер. Сестра инженера. Гадиги ухтуль мухандиси. У Гадиги Анасин. Это велосипед Анаса. Анас, мальчика зовут Анас, его велосипед. Дараджату. Дараджату. Гадихи дараджату Анасин. Гадихи ухтуль мухандиси. дараджату Анасин. Понятно. Здесь мы тоже поняли. Ну, давайте еще несколько примеров возьмем, уже другие Махадихи узунун. Смотрите, узун, ухо. Ухо айнун. Смотрите, значит, ухо и глаз это женского рода. Все части тела, которые парные, на которые есть пара, у нас же два глаза, два уха, две ноздри, две руки, две ноги, это все женского рода. Женского рода, запомните. Гадихи удунун. Вагадихи айнун. Гадихи ядун. Вот это рука. Это рука. вахадихи рыджинун. А это нога. Это рука, а это нога. Дальше. Гадихи милакатун. Милакатун. Вагадихи кыдрун. Кыдрун – это посуда. Посуда в большинстве посуда – это женского рода. Мелакатун – это ложка. Ну, там там арбута вида, видно сразу, мы видим. Там арбута в конце. А вот кыдрун – там нету там арбута. Но это посуда. Утварь. Кухонная утварь. Кыдрун. Вагадихи кыдрун. Гадихи анфун. Вот анфун. Вагадихи фамун. Это уже неправильное предложение. Это уже неправильно у нас. Почему? Потому что мы сказали, что только напарные же... Напарные части тела, а анф, нос и рот, фам, они же у нас по одному, значит, здесь уже неправильное предложение. Гадыги анфун. Нужно говорить гада анфун, уа фамун. Гада анфун, уа фамун. Гада анфун, уа фамун. Вот это уже правильное предложение теперь аль джумля туль исмияту. Аль джумля туль исмияту. Что такое аль джумля? Джумля это предложение. Уже мы начинаем с вами складывать предложение. Аль исмия. Исмия это означает, что начинается с исма. Исм. Кто проходил со мной, кто проходил со мной аль аджрумию, тот вспомнит, что калям... Речь состоит из трех частей. Исм, фиаль и харф. Исм, фиаль и харф. И вот джумля и смия, это означает, что впереди исм стоит. Исм, имя. Не глагол. Если будет глагол фиаль, то тогда будет джумля фиалея. Но сейчас мы про глагол не будем разговаривать, мы будем говорить про исм. Аль джумля ту лисмия татакавану мин калиматэйн. Она состоит из двух слов: туфидани манан. Они приносят пользу, файду, манан смысловую, тамман полную, муфидан файда туфидани в муфидан. То есть это все пользу приносят они. Приносят полезную пользу и полную пользу. Понятно, да? Значит, это должны быть два слова. Если ты их соединяешь, у тебя получается предложение. Это предложение называется именное, «Исмия». «Аль джумлятуль исмия». И ее называют еще «ватусамма». Ее называют еще «джумлятан муфидатан». «Джумля муфида», то есть «файда», все есть. То есть не надо ничего нам дальше уже дополнять. Дом большой. Огород огромный. Капуста вкусная, зеленая. Потом, например, морковка хрустящая, чай горячий, булочки сладкие, со смаком. О, вот это все вот называется джумля муфида. Джумля муфида. Все, что я вам говорил сейчас, это все джумля джумля джумля Предложение. Предложение, состоящее из двух слов. Состоящее из двух слов. И они приносят пользу. Понятно, да? Дом просторный. Дом красивый, гараж огромный, машина красивая. Вот это джумля муфида называется. Все начинается с Исма. Ее еще называют джумля туль Исмия. Например, Мухаммадун Толибун. Мухаммад студент. Мухаммадун Толибун. Смотрите, два слова есть. Мухаммад и есть Толиб. Мухаммадун Толибун. Значит, у нас состоит предложение из двух слов. Мухаммад и Толеб. Вот первое. Первое слово «Исм», значит, мы говорим «Джумля Исмия». Все, запомните сразу. «Исм». Потому что первое слово «Исм». Признаки Исма, кстати, кто не помнит, признаки Исма, по «Пааджрумия» мы проходили. Признаки Исма у него есть. Один из признаков Исма есть «Танвин» на конце. «Танвин». Или Алиф Илям. Вот здесь Танвин мы видим. В двух, в двух словах мы видим Танвины. Значит, мы говорим Мухаммадун Исм, Талибун Исм. Мухаммадун Талибун. Значит, у нас Джумля Исмия. Джумля – предложение именное. Все. И она состоит из двух слов. Первое – Мухаммад, второе – Талиб. По-арабски это называется Мухаммад. Слово Мухаммад называется Муптада. То слово, с чего начинается муптада. Муптада. Муптада. А талибун это будет хабар. Для этой муптады. Талибун будет хабар. Значит джумля и смея состоит из двух вещей. Муптада и хабар, муптада и хабар, муптада и хабар. Это вот надо запомнить вот эти вещи. Записывайте себе в блокнотик, в тетрадку, в общую, в большую тетрадку по грамматике. Вы пишете, что такое джумля и смея. Она состоит из двух слов, которые должны принести смысл, пользу, смысл полный и несущий, несущий в себе файду, пользу. Мухаммадун, Талибун. И она состоит из двух слов. Из двух слов. слов. Муптада и Хабар должна быть. Должна быть составлена джумля Исмия из Муптады и Хабара. Мухаммадун, Муптада. То, с чего начинается. То есть, первое слово. Талибун, Хабар. Для этой Муптады Хабар это то есть... Рассказ. В русском языке это говорится подлежащее и сказуемое. Подлежащее и сказуемое. Но кто не знает русский язык, ничего страшного. Учите сразу арабский язык. Так, Мухаммадун Талибун, значит, Мухаммадун Муптада, Талибун Хабар. Мубтада и Хабар, Мубтада и Хабар, Мубтада и Хабар. Аль-Бабу Мухлякун. Муптада и Хабар. Джумля и Смия. Альбабу Мухлякун. Дверь закрытая. Альмендиилю Васихун. Альмендиилю – лоток грязный Васихун. Видите, признаки, я вам сказал, что признаки Исма, либо Алифлям должен быть, либо Танвин. Везде мы видим, либо там Алифлям стоит, в другом слове Мухлякун – Танвин стоит. Альмендиилю Алифлям стоит, Васихун – Танвин стоит. Значит, это все джумля и смия. Джумля и смия, джумля и смия, мубтада, мубахабар, мубтада, Еще запомните, джумля и смия, она должна начинаться со слова Маарифа. Определенное. Определенное слово должно быть. Определенное слово. Понятно, да? То есть слово в определенном состоянии. Мы сказали, что Алиф и лям это слово. Она как раз одним из признаков того, что Алиф и лям... Это уже слово определенное. Если алифлям есть в этом слове, это уже определенное слово. Так ведь неправильно будет сказать бабун, мухлякун. Это тогда мы не скажем, что это джумле и Обязательно джумле и смия должно быть, первое слово, муптада, должно быть марифа. Марифа. Признаков. Сколько этих марифа, какие они бывают марифа, это целый урок по грамматике. Это целый урок по, по грамматике. Но самое-самое-самое великое слово, которое называют Арифуль Ма'ариф, это имя Всевышнего Аллаха Субханава На самом высоком месте, на самом первом месте стоит имя Аллаха Субханава Это самое-самое-самое-самое-самое слово определенное, определенное. Понятно, да? И значит, значит муктада должна быть Ма'арифа. Дальше. «Гуа» – «муслимун». «Гуа», гуа» – это «дамир», «он». «Я», «ты», «он», «она» – это тоже «маарифа». Запомните, это идет это идет «дам, «дамир» и местоимение, они идут в списке определенных слов. Запомните, это тоже. далика, вот это тоже. Всякие далика, «гадиги», «гада», «гадиги», «залика» – вы уже знаете. Это тоже уже. Потом еще там, что Асма маусуля Это тоже Ма'арифа. Запомните. Это тоже Ма'арифа. Залика камарун, То луна. То луна. Так. Фатыма ту. То Фатыма. Девушка Фатыма. Студентка. А ту. Мафту Окно открытое. Кофе вкусное. Гия муслиматун. Она мусульманка. Я муслиматун. Или муслима. Или мы читаем как муслима. Я муслима. Хакибату манхада. Неправильный вопрос, сразу скажу. Хакыбату мангада. Хакибату, у нас же женского рода. Значит, здесь Исму и Шартин должен быть. А здесь поставлено Исму и шаратин» для музаккери. Значит, здесь нужно Хакыбату Ман Хадихи. Хакыбату Вот так будет правильно. Как вот дальше написано: Хакейбату мангади. Или, например, Аль-Гурфату Мафтухун. Мафтухун. аль Мафтухун. Комната открытый. Открытый. Вот здесь есть еще один скрытый такой драгоценный камень в вашу копилку полезных знаний правил по грамматике здесь нужно написать если ты хочешь рассказать описать и рассказать про муптаду ты должен сказать если у нас муптада женского рода то и хабар тоже должен быть женского рода неправильно же будет даже в русском языке например я скажу шарик Красивое платье, зеленый дом, большая. Огород, маленькая. Неправильно, скажете Аммунуру, ты неправильно говоришь. Нужно, чтобы все соответствовало. Вот здесь то же самое, аль фату женского рода же. На бута заканчивается, значит Мафту-Хатун тоже должно быть у нас. На тамар заканчивается. Почему здесь не написали тамар Арбута, я не знаю. Правильно будет аль гур Мафту-Хатун. بارك الله فيكم و الله خيرا خير الجزاء سبحانك الله و بحمدك أشخد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك